Krishna Krishna, hai hai hai Ram, hai Ram Семате бхакте веданта Om Namo We're having Russian translation here. Yes. You know? На прошлой неделе у нас были прекрасные праздники. Конечно же, в первую очередь это Рама Навами. Примерно неделя прошла уже с праздника Рама Навами. В Дели, Мумбаи. Праздник Нава Навами очень большой, но в Бенгалии он не столь популярен. Так или иначе, мы всегда празднуем этот фестиваль, потому что для нас это важный день, который отмечен в Вашнавском календаре, и этот день мы отмечаем. В Лагу Утверждается, что кроме Господа Кришны две аватары очень важны. Один — это Господь Рама, и второй — это Господь Нарисимха. Поклонение Господу Раме очень популярно, по всей Индии происходит. Особенно в северной части Господь Рамачандра явился в Йоде, которая находится недалеко от Врин, от Найми Шарани. Лилы Господа Рамачандры описаны в Рамайне. Авторитетная Рамайна — это Вальмики Рамайна. К сожалению, люди больше знакомы с книгой Туласи Даса, а Господи Рамачандры — но сказал, что на самом деле авторитетная версия Лил Господа Рамы — это Вальмики Рамайна. 24 тысячи стихов, в Шримад Бхагаватам 18 тысяч стихов, тогда как в Рамайне 24 тысячи стихов. Каждый тысяча шлок называется с… С одной из букв uh, Брамагай-три мантры, там есть 24 звука, 24 буквы, Брамагай-три мантры, и каждая тысяча стихов начинается с одной из этих 24. Это определение того, что Рамайна является подобной Брамагаетрии. Это медитация на Верховного Господа. Господь Рамачандра появился в Трита Югу, Он является лила Аватара, он не Юга Аватара, он лила Аватара. И его цель — прихода для того, чтобы показать Лилы, идеального царя. Когда он явился в то время, вся планета, вся планета, на планете было очень много Ракшасов, и также был демоничный царь Равана, Он... его очень сильно боялись даже полубоги. Равана был настолько могущественный, Говорится, что когда пришел салон Индрей напал, он сломал свой бивень о грудь Раваны. Равана считал себя таким могущественным, что никто не мог противостоять ему. Он был так горд, что он даже не хотел какие-то благословения для защиты от человеческих существ. Он подумал, что люди да, они недостаточно могущественные, мне никакого благословения не надо, чтобы защитить себя от них, поэтому… Потому что они ничего не могут не сделать. Понимая эту гордость, раваны, Господь пришел в человеческой форме. Он родился в семье Великого Царя Махараджа Дашаратхи. У of... Махараджи Дашарадхи было три основные жены. Каушалия, Сумитра и Кайки. Махараджа долгое время не мог зачать ребенка. В конце концов его благословили четырьмя сыновьями. Господь uh, Рама явился из Аллона каушали Барат родился у Кайкей, Лакшман и Шатрукна были сыновьями Сумитры. четыре брата они считались «вишну татвой». Они были так же хороши, как Верховная Личность Бога. Like Krishna, uh, точно так же, как Господь uh, Кришна. Uh, Господь Кришна uh, он uh, яв... явился с разными членами семьи Все uh, они... Также являются вишнутатвы такие, как прадьюмна, нирутха, все они тоже были вишнутатвой. Господь Рамачандра вместе со своими братьями, они росли как сыновья Махараджа Дашаратхи, они были обучены военному искусству. В какой-то момент Вишвамитра пришел в дом Махараджи Дашаратхи. Когда святая Личность приходит к вам в дом, вы должны думать об этом как о благословении. Но в то же самое время мы должны понимать, что иногда они приходят в наш дом с какой-то целью. Они хотят получить что-то. Поэтому вы должны быть осторожны. Если собираетесь принимать Дома Святого Человека, вы не знаете, что они могут попросить вас. Так или иначе, Махарад Шарадха, а, для него это было почтением — принимать Виша Митра и Онна. А его стопы прославлял <соединяющие> его. И он сказал, все что ты бы не приказал мне, я сделаю как я могу служить тебе, пожалуйста, скажи мне. Вишвамитра, он был очень доволен. Он прословил Махарадж Он говорит, очень благочестивый царь, очень благородный, очень щедрый. Он сказал, он Я пришел, мне кое-что нужно от себя, мне нужно от тебя пожертвования. И Махарад Дашара сказал, да да, все, что хочешь. Все мое богатство, все твое, все, что хочешь, можешь забирать. Мое царство, все твое можешь использовать. Но Вишпамитра сказал, нет." -не. Я хочу только твоего сына. Конечно, это была последняя вещь, а, а, это была последняя вещь, о чем хотел услышать Махараджа Дашарадха. И он очень сильно обеспокоился. Хочешь моего сына? Зачем тебе Рама? Зачем тебе мой старший сын? Он же просто мальчик. Зачем он тебе нужен? он рассказал? Ну, знаешь, там ракшасы, и мне нужен твой сын, чтобы он пошел и убил их когда Махараж Дашарадха услышал, он сказал, нет, мой сыночек, он такой маленький мальчик, для него это такая опасность. Ну, лучше я пойду, давай я пойду вместо своего сына. So, и Вишвамитра он немножко разгнился, он говорит, послушай, ты мне пообещал, что дашь мне все, что бы я не пожевал. А теперь, что, слова обратно забираешь? Когда ты даешь слово тому человеку, теперь собираешься свое слово обратно забрать, это inauspicious будет inauspicious очень неблагоприятно and для and тебя. И Машарад Дашарад, он просто затрясся, что же делать, пожалуйста. Ну все что угодно проси про Мирама. «Давай я с армией пойду, всех ракшасов выгоним». Но Вишвамитра, он сказал, что «нет, единственный, кто может пойти и сразиться с этим ракшасом, это Рама» сказал: Да ты не должен беспокоиться, я собираюсь дать ему все мантры, все оружие, чтобы он мог легко убить всех этих ракшасов. Бишмамитра сказал, я могу и сам убить ракшасов, но я Брама, я не должен убивать. Я не должен убивать. Я не должен убивать. Это обязанность этих шатриев убивать этих негатив. Мараш Дашара сказал, когда я пойду, я сделаю. Но Вишмарит сказал, ну нет. Мне не нужно, чтобы ты это делал, мне нужно, чтобы сын твой пошел и сделал это. Махараш Даша должен был исполнить желание Вишвамитра. Рама отправился вместе с Лакшманом, потому что куда бы ни шел Рама, Лакшман всегда сопровождал его. Барат всегда был шатрунной, а Рама всегда, а Лакшман всегда находился рядом с Господом Рамой. Лакшман, Лакшман, along with Lover, Лакшман вместе с господом Рамачендарем отправились вместе с Вишвамитрой в лес, в джунгли, в джунгли где было много ракшасов. И первый ракшас, kill, которого они должны были убить, это была женщина. Это была очень демоничная женщина. Она была очень греховная. Она many... убивала и many... съедала много and невинных людей. Она жила в этом лесу, и в этом лесу все было мертвым. Все деревья, все растения, все в ее присутствии умирало. Господь Рамачандра с помощью оружия, которое дал ему вишванатраон, убил эту ракшаси женщину. Они также убили несколько других ракшасов. А затем Вишвамитра захотел взять господа Раму вместе с Лакшманом и пойти с ними во дворец Махараджа Джанаки. Мы были, сафари, мы были на сафари, и мы ходили в Ситамари, там, где родилась мать Ситама. И недалеко от этого места, примерно в 20 километрах, находится Джана Капур. Там у нас есть храм Искон в Джанакапуре. И преданные сказали, когда мы приехали в Ситамари, преданные приехали из Джанакапура, чтобы быть вместе с нами. Мы там провели фестиваль Санкиртаны. Махареш so, Джанака, у него дома находился лук Господа Шивы, и этот лук могли поднять только 200 человек. Для того, чтобы просто сдвинуть этот лук, требовалось 200 человек. Но Махараджяника, он заметил, что его собственная дочь Сита, она могла просто взять и поднять этот лук сама. Махараджяника, он подумал, что если моя дочь выйдет замуж, то она должна выйти замуж за мужчину, за человека, который равен ей. Если качество мужа и жены, если они не совпадают, тогда будет очень сложно для них совместимостью. Когда муж и жена оба серьезные в сознании Кришны, тогда они могут очень хорошо прогрессировать в сознании Кришны. Точно так же Махараджанака подумал, что моя дочь, так или иначе, у нее есть божественная сила, она может поднять тетлу Господа Шивы, для которого требуется 200 человек, чтобы его поднять. <реклама> Если so si она выйдет замуж, <тер Help> то она должна выйти <masa> замуж за того, кто, по крайней <fia> мере, может этот лук <braPaigi> тоже поднять. И это объявили. И сказали все, кто хочет жениться на дочери Махараджанки Сити, они должны прийти, поучаствовать в соревновании, показать свое искусство и поднять этот тату Господа Шиву и натянуть его. Но не так много великих людей пришло, но даже среди них никто не смог этого сделать. Вишева он пришел вместе с Лашминамой Рамачандра, и Господь Рамачандра пришел, и он поднял лук, и он натягивает его, он сломал этот лук. Увидев могущество Господа Рамачандры Махараджи Джанака, он тут же привел Ситу и предложил Ситу в жены Господа Рамачандры. Мать Сита. Это богиня процветания. Она вечная супруга верховной личности Бога. Ее часто называли Джанаки, дочь Махараджи Джанаки. В Ситамаре oh, oh, мы видели. There, Там все очень приеданный Господа Рамачандре Матушке Сити. И месяц после Рамнамами, после явления Господа Рамачандры, проводится празднование Дня Рождения Матушки Ситы. Там у них очень большой праздник проходит. Господь Рамачандра, он сам лук Господа это немножко проблем доставило. Не Когда он возвращался в Айоду со своей женой, его встретил разъяренный Господь Парашурама. Сейчас я говорю, что я уже не видела Парашурама это тоже Вишну Татва. Он двадцать раз убил Кшатри. И когда он увидел этого царя Кшатри, который пришел до сама он так разгнивался. Он сразу не распознал, кем был Господь Рамачандра. И он выступил против Господа Рамачандры. Он достал лук свой, сказал, он достал лук Господа Нараяны и сказал, что покажи, кто ты есть, если ты сможешь, что возьми этот лук Господа Нарайаны. Господь Рама, конечно же, Он просто взял этот лук Господа Нарайаны и улыбнулся. Параша Рама, он понял, кто это, и предложил свои поклоны Господу Рамачандре. Господь Рамачандра. Он привёз свою жену Войотью. И там он наслаждался семейной жизнью. В то время, как Господь Рамачандра женился, все три его брата тоже женились, и у каждого была пожена. Все они наслаждались семейной жизнью. И три брата, его три брата, его три брата, его три брата, его три отправились there. увидеться Барретт был сыном Кайки. отец. жил в другом царстве и отец. Его отец. Его отец. Его Кайкея была младшей женой Махараджа Шаратхи, у него было три главных жены, Ой, еще много других было. 360 других жен еще было. У Кришны было шестнадцать тысяч сто восемь жен, восемь главных жен. И женой жена Махараджа Шарадхи была Кайке. Так что она была младшей, у него было больше любви и привязанности к этой младшей жене. И так случилось, что какие было благословение от Махараджи Благослов... Дашаратхи, она ранее помогла своему мужу, когда он был на поле битвы, она спасла его. И в то время Махараджи Дашаратха почувствовался в долгу перед ней и предложил ей благословение. So you don't show my cake and my daughter's just a little bit of a little bit of a little bit of a little этот факт был известен одной из злобной служанки, которую звали Мантара. И эта служанка, она осквернила ум царицы Кайкей. Знаете, в семейной жизни всегда есть трудности. Всегда интриги какие-то, политика. Даже если вы верховная личность Бога, и даже если ваша жена богиня просветления, все равно могут быть проблемы. So и так случилось, что Махарашташаратха да он решил, что он хочет короновать господа Раму старшего сына, что тот должен стать царем. Но когда Мантара, Мантара услышала, она побежала к Айке и сказала. Это очень плохо для тебя. Твой сын не займет никакого положения, Рам будет царем, а у твоего сына не будет никакого положения. И тобой тоже будут пренебрегать, никто не будет заботиться о тебе. Поэтому ты должна что-то сделать, ты должна защитить себя. У тебя есть благословение от своего мужа, используя эти благословения. Первое благословение. Скажи, что ты хочешь, чтобы твой сын Барат стал царем, а не Рама. А второе благословение ⁇ пусть Рама уйдет и живет в лесу на протяжении 14 лет. Кай -кей, она подверглась влиянию этого зло, злой мысли служанки Мантары. Она воспользовалась преимуществом свое положение, любимой жены Маша Махараджа Дашаратхи, она хотела проконтролировать своего мужа. Махараджа Дашарат известен за свою правдивость. Есть известная поговорка в Ромайне. Они говорят, «Лучше я откажусь от жизни, чем совру». Какое было настроение этого великого царя к шатре такого как Махараджа Дашаратха? Лучше умру, чем совру. А сейчас люди <laughs> лучше умрут, чем правду скажут. <laughs> Очень сложно, чтобы люди были правдивыми. Это Кали-Юга. И so, какие? она сказала своему мужу, ты должен дать мне эти два благословения. И Мараджа Шарад, он, конечно же, не хотел соглашаться с этим. But, но ну, как я просто заставил его, ты не можешь солгать, ты, залгать, можешь залгать, ты мне, пообещал ты мне, ты должен держать свое слово. Барат и Шит... В это время Баратуша Труна они уехали, <связываются> были в другом царстве. <говор> <говор> На самом деле, Бара то никогда не соглашался быть царем. Он был очень предан Господу Раме. Четыре брата они очень любили друг друга, и они сотрудничали с друг другом. <говор> Три младших брата все уважали, испытывали сильную любовь к Господу Рамачандре. И также они очень любили трех матерей Какие, Сумитру и Каушалию. Все они в равной степени любили. Никто не думал, а это не моя мама. Все братья, они в равной степени любили, проявляли уважение ко всем матерям. И там была совершенная гармония, но каким-то образом из злых намерений служанки Мантары она смогла повлиять на царицу Кайкею, и ничто не могло изменить умонастроение Кайкеи. Она требовала, что Рам должен пойти в лес, а мой сын Бара должен стать царем. Господь Рама в какой-то момент его отец сказал ему завтра я сделаю тебя царем. А в следующее мгновение он сказал, «Ты должен пойти в лес и жить там 14 лет, а Барат станет царем». И как же ответил Господь Рама? Он не был обеспокоен совсем. Он просто сказал своему отцу, мой друг отец, все, чего бы ты не пожелал, я твой слуга». Я просто хочу исполнить твои наставления. Господь Рамачандра, он, Марияда Аватар, он показывает совершенное поведение. <говорит> Что бы вы ни просили сделать, он делал это без вопросов. Он подчинялся приказам своего отца, он был очень послушным, и он считал, что честь его отца необходимо сохранить, Но потому что если мой отец э, нарушит свое обещание, это будет очень плохо. Господь Рамачандра. Он был примером во всех своих делах. И тут же он стал готовиться к тому, чтобы пойти в лес. И он сказал своей жене Сити, что он собирается идти в лес. И тогда Сита сказала, если собираешься в лес, я тоже пойду с тобой. Господь Рама сказал: Нет, нет, ты не должна идти в лес. Там будет очень трудно для тебя спать на земле и кушать дикие фрукты, ягоды. Да, да, да. Да, да. Сита сказала, нет, «Нет, для меня вообще не проблема. Я тоже могу все это делать, если ты можешь, то я тоже могу». Ты же мой муж, моя обязанность следовать за тобой. Говорится, что даже если у вас нет сына, вы не должны оставлять мужа. Жена должна следовать за мужем. Таким образом, Сита убедила господа Рамаченду, что она тоже может пойти вместе с ним в лес. Когда Лакшман услышал, что Сита отправляется с Рамой в лес, Лакшман тоже пришел и сказал Раме: "Я тоже хочу пойти с тобой в лес". Господь Драма сказал. Если ты пойдешь, то все войодхи захотят пойти, вся Айотха станет лесом, а лес станет как Айотхи. Мы не хотим, чтобы вся йодхи стала джунглями. Ты должен остаться здесь, должен заботиться о материале. Но Лакшман он наставил, нет, с мамой все будет хорошо, Барат возвращается с они оба смогут позаботиться о матерях, нет никаких проблем. Но я должен идти с тобой, я всегда был с тобой, и хочу он сказал, я просто хочу пойти с тобой, остаться с тобой. Так иначе Лакшман смог как-то убедить господа Рамачандру, что он пойдет вместе с ним. Господь Рамачандра сказал, ну хорошо, уходим в лес вместе со мной на 14 лет. Идите и оставьте все свои украшения, дорогие одежды, все это оставьте, пожертвуйте все это. Такая вот система. Хотите пойти в лес? Хотите отречься, должны отказаться от всех от своих привязанностей. Не просто семье своей отдать. Людям, которые нуждаются, людям, которые нуждаются, которые должным образом используют эти богатства. Some people go to live there, некоторые люди едут жить во Вриндаван, они живут с семьей, никогда не дают пожертвования Браманам или пожертвования на какие-то духовные цели. Но Господь Рамачандра, Он дал наставление Лакшману и сети возвращайтесь и отдайте все, пожертвуйте все великим мудрецам, Браманам, отдайте тем, кто нуждается в этом. Рамайна описывает, был один Браман, который был очень бедным. У него была жена, несколько детей, большая семья, и не было богатства. Он пришел к Господу Рамачандре, чтобы получить пожертвование. Господь Рамачандра дал ему палку и сказал, вот, как далеко, насколько далеко ты бросишь палку, вот столько коров мы тебе и дадим, сколько помещается на этом промежутке, куда ты палку бросил. И Браману взял палку и бросил, перебросил прям через реку Сараю, которая находится в Айотхе и покрыла такую огромную территорию. Господь Сарамачанра очень обрадовался и дал этому Браману много-много коров, которые заполнили всю эту территорию. Господь Рамачандра, он не испытывал какой-то скорби или печали от того, что он идет в лес. Он очень хорошо, совершенно образом контролировал ум и чувства. Или, если мы все, и во всем, что он делал, как он общается со всеми таким замечательным образом. Есть один принцип в учении Господа Рамачандры. Точно так же, как в учении Господа Кришны, основной принцип это предание Кришне. Кришна говорит, откажись от всех материальных религий и предайся мне, я защищу тебя. Потом же образом, Господь Рамачандра, Он также давал наставление, что любой, кто хотя бы раз придет к Нему и примет прибежище у него, он получит Господь Рамачандра обещает, что я защищу их, я дам им прибежище. Даже если один раз человек придет обратиться к Господу Рамачандре, Господь Рамачандра говорит, я не откажусь от него, я избавлю его от всех грехов, от всех страхов. Это главный принцип который проходил через все деяния Господа Рамачандры. Господ Рамачандра, вместе с Ситай и Лакшманом приготовились, чтобы уйти в лес. Они надели одежду, сделанную из дерева. Mm, yeah. mm, да. Just, you know, знаете, вот одежду делаем um, из хлопка the... или из синтетики. Mm, да -си Но если вы собираетесь жить в лесу и быть аскетом, то есть одежда, которая сделана из коры то есть одежда, которая сделана из коры деревьев. Они дали такую одежду Ситы. А сита, наша принцесса, она росла во дворце, она даже не знала, как носить эту одежду. Им пришлось показать, как одеть это платье на себе, как носить эту вообще одежду. Все люди. В Йодхи сердца разбились, когда они увидели, что это эти три святые личности, одетые в одежды из коры деревьев, уходят из Йодхи и идут в лес. Все люди Айодхи, они хотели пойти вместе с Господом Рамачандрой. Они так любили сильно Господа Рамачандру. Говорится, когда Господь Рамачандру уходил из этого мира, в то время все люди Айодхи, они также ушли вместе с ним. Все они вернулись домой назад к Богу все вместе. Точно <тут> так же, как люди во Вриндаване, они, они были настолько преданы Господу Кришне. Люди Айодхи, они также были преданы Господу Рамачандре. Все они были Его вечными спутниками. Есть описание, один браман, который каждый день, прежде чем он принимал еду, он приходил и смотрел на Господа Рамачандру и предлагал свои поклоны ему. И не видя Господа Рамачандру, он не ел. Если не видел Господа Рамачандру, он не ел. И иногда так случалось, что Господь Рамачандра уходил путешествовал вне царства и несколько дней не возвращался. В то время тот Браман приходил если он не видел Господа Рам, Раму, он постился весь день, а потом и несколько дней. Когда Господь Рамачандра услышал об этом, Господь Рамачандра, он пожалел этого брахмана и подарил этому Браману свое собственное божество. Он сказал этому браману: "Каждый день ты можешь просто предлагать поклоны мне в форме этого божества. Это божество все еще ему все еще поклоняется в Удупи." На некоторое время это божество находилось в Джаганатхапуре. Этому божеству поклоняются уже многие тысячи лет. Когда мы были в Ситамари, они нас привели в одно место. Они сказали, что здесь нашли божество Господа Мачандра 400 лет назад. В 1599 году они нашли это божество, и они установили поклонение Господу Рамачандре, и они поняли, что это то самое место, где поклонялись Господу Рамачандре. So like that, people, Точно так же очень много божеств Господа Рамачандры, которые очень, очень древние, которым тысячи, тысячи лет. Вместе с Лакшманом и Ситой отправились в лес, чтобы жить там 14 лет. И несколько лет они были очень счастливы. Они наслаждались красотой леса. Конечно, когда они отправились в лес, они подготовили себя. Они не пошли без оружия. Оружные. Они взяли свое собственное оружие, чтобы защищать себя. Они взяли луки и стрелы. Если была какая-то опасность, они были готовы к этому. На несколько лет не было никаких проблем. Проблем они жили, очень мирно наслаждались красотами природы. Но так случилось Шурпанака проходила мимо. Шурпанака сестра Раваны. Она Ракшаси, она женщина, кушающая плоть, она обладала мистическими силами. Она в своей силе превратилась в прекрасную женщину, молодую и приблизилась к Господу Рамачандре. и попросила Господа Рамачандру, «Знаешь, ты должен удовлетворять мои материальные желания». Господь Рамачандра, он объяснил, «А зачем? У меня жена есть. Может, тебе пойти к моему брату?» Ты знаешь, можешь к нему обратиться. Шерпанака отправилась к Лакшману, пыталась побеседовать с Лакшманом, но Лакшману... Он вообще не был заинтересован. Это, конечно, против культуры кшатрия, потому что кшатрии должны удовлетворять всех женщин, которые бы к ним не обращались. Это обязанность к кшатриев. Он может принять больше, чем одну жену. Если женщина подходит к шатрию и мужчина к шатрию, он обязан удовлетворить ее и подарить ей ребенка, которого она хочет. Но Господь Рамачандра, поняв, что это, что это злобная женщина, я не хочу вообще с ней связываться. Но когда она увидела Ситу, она очень сильно заревновала к Сити. И она настала нападать на Ситу. Когда она напала на Ситу, господи Рамачандра, он предпринял действия против нее. Он просто отрезал ей нос. Господь Рамачандра, он отрезал нос Шурпануки. Cut to pieces. She went screaming and ran off и Шурпанака, to brother, она yeah. заплакала и побежала к своему брату Равани жаловаться. So Robin didn't take it very Раван сильно это всерьез so не принял, он сказал Шурпанаке. Тогда Шурпанака Раван, она стала рассказывать Раване о красоте Ситы. Раван, а равно он сильно очень любил красивых женщин. Это вот э, Структура демоничного настроения. Они всегда беспокоятся о женщинах и деньгах. И Равна у него на него было наложено проклятие. Раньше он изнасиловал жену одного полубога, и полубоги они не были столь могущественны, чтобы противодействовать Раване, но они прокляли его. И проклятие было, что если он когда-нибудь... Будет насильно склонять женщину к сексу, то а тогда он умрет. Равно он знал об этом проклятии, но все равно он привлекся ситой. Он услышал, что она была самой прекрасной женщиной на планете. И он подумал, что он должен захватить ее и устроить ее у себя. Таким образом, Равана, он захотел похитить Ситу. В читании Черетамрете есть описание, когда читание Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он встретил одного брахмана, который скорбел о том, как Масиду похитил Равана. Так случилось, <university> что после того, как Господь Читания встретил Авраама, позже Господь Читания нашел одно писание, в котором описывалось, что мать сита ее никогда не касался Равана. Равана он украл ложную ситу, поддельную ситу. Истинная mm. сита, <свят> Она Sita, была, она <свят> была замещена Майя Ситой. Равна, он схватил Майя <Maya> Ситу. <свят> Мать Сита ⁇ это чистая богиня просветания, поэтому демон Равана никогда не мог даже коснуться ее. Когда Господь Читани нашел это описание, он принес этому браману, сказал этому браману, и этот браман, он был очень-очень счастлив услышать об этом. Но обычные люди, они сбиты с толку, они думают, что Матситу украл Равана. И так случилось. После того как ссылка Господа Рамы закончилась и он вернулся, он доказал. Он доказал верность матушки Ситы, проведя испытание, когда она прошла через огонь. Она прошла через огонь и Майсита сгорела в огне, и из огня вышла настоящая Майсита. Когда Господь Рамачандра вернулся в Айотхи, он стал царем, правит царством, и он that. всегда беспокоился yeah, о том, that. что люди думают о нем. И он I mean, I mean, всегда шпионил за людьми в своем царстве, чтобы знать, что люди говорят о нем. Он хотел знать, какая критика есть. И обычно никто не критиковал. Но однажды, что один посланник, он сказал, что кое-что неблагоприятное происходит. Один посланник сказал, рассказал, что один парикмахер спорил со своей женой, что его жена она нецеломудренная, и что она ушла с другим мужчиной. Через некоторое время она вернулась к своему мужу. И муж сказал своей жене, «Господь, Рама смог принять свою жену после того, как она пробыла с другим мужчиной, но я тебя не смогу принять. этот so посланник сказал эти слова Господу Рамачандре. So Когда Господь Рамачандра услышал, он подумал, есть сомнения насчет моего положения как мужа и также положения моей жены Ситы. И он подумал, пусть Сита поедет и будет жить вашрами в Альмаке. Он попросил Лакшмана «возьми Ситу, и оставь ее в ашраме в В то время мать Ситта была беременна. В ее чреве находились младенцы, близнецы. Позже она родила, э, дала рождение двум мальчикам-близнецам Лави и Куши. После того, как она родила детей, она дала их под заботу Валмики, и сама вернулась обратно в землю. Она родилась из земли. Она не родилась, как обычные люди, из Лона. Она родилась из земли. Она появилась из земли. Когда она возвращалась, она также вернулась обратно в землю. Когда Господь Рамачандра получил новости, что его жена покинула этот мир, его сердце просто разбилось. он дал что у него будет только одна жена. Обычно we мы говорим, вот у Махараджи Дашадхи, у него было много жен. У Господа Кришны было много жен. Но Господь Рамачандра его клятва его... была «Экапатни врата, Но только одна жена». Хотя он был царем к шатре, у него могло быть много жен, он больше жен никаких не принимал. И когда он был царем, он правил царством тысячи лет. Он должен был совершать множество ритуалов и без жены. Это очень сложно, поэтому у него было божество матери Ситы, матери Ситы, которая находилась с ним рядом на жертвоприношениях. Таким образом, господь Рама, он мог исполнять свои обязанности царя. Это было в Трита-югу. Он жил много тысяч лет, правил миром, мне кажется, 26 тысяч лет. Потом вернулся в духовный мир. После того, как он убил всех демонов, особенно этого демона Равану, Господь Рамачандра, он исполнил свою миссию а, прихода в этот мир. И мы можем видеть, что и ее явление также было необходимо для того, чтобы Господь Рамачандра пошел за Равана и смог убить его. Господь Рамачандра, он вечно живет в Духовном мире вместе со своей супругой, Матушкой Ситой. В Духовном мире также есть Айодья, преданный Господь Рамачандры. Они живут там. Но Ханаман, он не пошел туда. He stays in a place called Он остался Loka, в месте, которое называется Кимпура Шалока, который является одним Alaska, из регионов Америке, горы миру Бумандалы. Говорится, что Хануман появляется там, где говорят о Господе Раме. So Таков Хануман. Хотя все преданные президенты за это к Богу вместе с Рамачанрой, Хануман остался. Он не вернулся домой к Богу, он остался в этом мире. Но он всегда воспевает славу Господа Рамы. И где бы ни проходила Рамакадха, он там. Он любит слушать. Хари Кришна. Есть ли вопросы? Марич, привет. Хари Кришна. Слышите? Yes. Да. Марич, спасибо за вашу лекцию. У меня вопрос. О жизни Господа Рамачандры как царя. Его лил такие сладкие, его жизнь такая совершенная. Но есть одна лила, которую вы упомянули, что его беременная жена Сита Деви ее отправили в Ашрам, Ивал Муни, из-за слухов кто-то там сказал то, что вы вот говорили. Не знаю, согласятся все или нет, что муж отправил беременную жену, она родила и потом планету оставила. Вот эта часть истории, это то, с чего я вообще понять не могу, если возможно, такой муж, как особенно Господь Рамачандра. Как он отпустил Ситу Вашрам, не захотел жить вместе. Так или иначе, вы можете немножко на эту тему. Это часто происходит так, что некоторые вещи люди не могут сложно принять. Причем мы должны понять, что Господь Рамачандра, он пришел, чтобы показать нам, как совершать обязанности совершенного царя. Он не пришел, чтобы показать, как быть идеальным мужем или совершенным отцом. Нет, его обязанность была показать совершенного царя. И как царь, он должен был показывать совершенный пример всему царству. Он должен был устранить все сомнения, все, что было неблагоприятным. И поскольку была тень сомнения из-за таких вот неблагочестивых людей, Господь Рамачандра, он должен был принять меры. Он считал, что не должно быть вообще никаких сомнений о поведении правителя в поведении правителя. So Поэтому Мать Сит отправилась в ашрам Вальмики. Таким образом. Было так устроено, что Мадсита и Господь Рамачандра, они были разлучены некоторое время, но потом снова произошла их встреча, их объединение в духовном мире. Разлука, которую они почувствовали, она привела, она привела к их встрече в духовном мире. Мать, Sita, Мать Сита почувствовала разлуку, Матсита чувствовала разлуку со своим мужем, потому что также господин Рамачандра чувствовал разлуку с матушкой Ситой. Господь Рамачандра так сильно любил свою жену Ситу, что он лично вырезал божество у матушки Ситы. Но эта разлука она привела к встрече позже. Навадвипа описывается, как Господь Рамачандра приходил сюда в Трета-югу, приходил в Навадвипу вместе с Ситой и Лакшманом. Они приходили в Навадвипу. Они были в месте, которое называется Мода Друмадвип. И они наслаждались красотами леса и природы. Господь Рамачандра, он смотрел и улыбался. Матушка Сита, она посмотрела на своего мужа и спросила его, а что ты улыбаешься? Господь Рамачандра Он объяснил ей, знаешь, я думаю о том, что в Кальюгу я приду сюда, а ты тоже придешь, как моя жена. И я приму саньясу. И Мадсита, она посмотрела, говорит, ты что ты улыбаешься, ты собираешься в саньясу принять, и оставить меня. Господь Рамачандра, он объяснил, он говорит, да потому что благодаря этой разлуке снова мы позже встретимся и получим больше наслаждения от этой встречи. Все время быть вместе, через некоторое время вы начинаете уже больше перестать ценить друг друга. Но через какое-то время разлуки вы снова начинаете думать, когда же снова он же вернется или когда она вернется. Таким образом, Таким образом the, the, the разлука приводит к большему наслаждению, наслаждению во время встречи. So like И, И так было все устроено, что господин Рамачандра отправил Матситу в Ашрам Вальмики, чтобы Мать Сита снова вернулась Sons, и their... Мадсита, она вернулась обратно в землю, а два сына остались в вальмики, который присматривал за ними. И люди думают, что Рамачан такой жестокий, как он мог сделать это, как он мог отправить свою еще и беременную. Но они не понимают, как Господь Рамачандра, что он как царь должен был показывать пример, брать. Он должен был показывать людям идеальный, совершенный пример, а не просто какой-то пример привязанного мужа. Он хотел показать пример совершенного правителя. Хорошо? Хорошо. Да. Майтири. Вопрос на китайском. Thank <laughs> you. Спасибо, дорогой Гуру Марадж, за вашу прекрасную лекцию. Если в этой истории вы упомянули, что Господь Рамачандра, он верховная личность Бога, он идеальный муж, и Ситадеви, она богиня процветания, она идеальная жена. Но в наши дни, особенно в Каль-Югу, все меняется, все загрязняется, и муж и жена, они уже не действуют по шастрам друг с другом. Если одна сторона не ведет себя по шастрам, как нам себя вести, как сбалансировать эти взаимоотношения с ним или с ней? Но в Калиугу, как вы сказали, совершенно другая ситуация. Обычно жена должна быть терпимой к тому, что ее муж делает неправильно. И благодаря ее целомудрой правдивости и служению своему мужу, постепенно муж он тоже начинает себя хорошо вести. Если no муж не религиозен, то нет причин жене быть не религиозной. Я yeah, слышал oh, одну пару, говорила. Ой, women, so вот муж он налево ходит, и жена тоже тогда может это делать. So так не должно быть. Это нехорошая ситуация. Наоборот, если одна из сторон придерживается религиозных принципов, тогда есть надежда, что другая сторона образумится. Если... Если они не будут меняться, то есть возможность оставить эти взаимоотношения. Можно стать вдовой, но не очень хочется быть вдовой. Лучше терпеть и ждать, пока муж изменится. Я слышала от одного гуру, он делился причиной, по которой Гришну, Сиду похитил Равану. Это из-за того, что она оскорбила Лакшмана. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Когда она попросила Лакшмана идти поискать Раму, а Лакшман отказался. И Сита пыталась убедить его, «Нет, ты должен пойти, найти Раму, он в опасности». И она сказала, она очень грубые слова Лакшману сказала, «Ты хочешь остаться здесь, чтобы наслаждаться мной, поэтому не хочешь идти». И таким образом она нанесла оскорбление Лакшману. Поэтому и, Равана смог похитить ее. Как можете это прокомментировать? Вы можете. Это хорошее объяснение из-за ее оскорбления или критики Лакшмана. Но в то же самое время вы должны понять, что Матита, она не попадает под законы кармы. Она. Вечная энергия Господа. Она не получает кармические реакции. Что случилось, это из Лила Шакти, из-за а, энергии Лилы. Мать Сита она должна была быть похищена Раваной, потому что Рамачандра должен был отправиться и убить Равану. Все это было частью игры, частью лилы. Мы не можем думать, что мать это э из-за законов природы. Это произошло с ним. Для Господа Рамачандра и его вечной энергии нет никакого вопроса о законах кармы. Что бы они ни делали, все это трансцендентно. Все это... Было для того, чтобы Господь отправился на Ланку и убил Равана. Хорошо. Сейчас немножко Киртан попоем, 10 минут, а потом просад. Хари Кришна.